Я у тебя давно в плену Как под домокловым мечом Как сумасшедший жду весну И на тебя молюсь одну А ты не знаешь, а ты не знаешь Я у тебя давно в плену до настрел я за тебя хоть на войну я за тебя подар обстрел Выиграл у нас неровный счет я высоты боюсь не взять осталось легкое еще и очень трудное. В полночной тишине Я выбираю новый путь, Ножку вечерний свет в окне, я каждый день горю в огне, мне не проснуться, не заснуть. Ножду вечерний свет в окне. Мне не проснуться, не заснуть Я у тебя давно плену Мишень для Купидона стрел Я за тебя ход на войну Я за тебя под артов стрел у нас нейронный счет Я высоты боюсь не взять Осталось легкой еще И очень трудно Я у тебя давно в плену, Мишеньля купит до настрел, я за тебя хоть на войну, я за тебя подарков Выиграл у нас неровный счет, Я высоты боюсь не взять, осталась легкая еще, и очень трудная.